Цветная капуста прекрасно сочетается с курицей, вместе они образуют неповторимую гамму вкусов, вы просто должны попробовать это блюдо. Цветная капуста с курицей, запеченная в духовке, это прекрасное блюдо, обладающее богатым вкусом, сочностью и ароматом. Если хотите, можете заменить курицу идейкой, получится не менее вкусное, зато диетическое блюдо. В запеканке из цветной капусты с курицей не требуется гарнир, Однако, если вы хотите сделать обед еще более сытным, в блюду можно отварить картофель или рис. Итак, предлагаю ознакомиться с рецептом приготовления цветной капусты с курицей, запеченной в духовке. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Цветную капусту промываем, разделяем на соцветия и варим 3-5 минут. Замороженная капуста может обойтись без варки. 2. Лук мелко нарезаем, затем слегка обжариваем на растительном масле. 3. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и добавляем в сковороду к луку, обжариваем еще минут 10. 4. В форму для запекания слоями выкладываем ингредиенты. Сначала кладем цветную капусту, смазываем ее сметаной и посыпаем приправами по вкусу. Следующий слой – курица с луком. Также смазываем сметаной и заправляем специями, можно добавить свежей зелени. Подписавшимся, больше вкусностей. Пять, отправляем форму в разогретую духовку и запекаем блюдо при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. А теперь ингредиенты. Цветная капуста. 400 грамм, куриное филе 300 грамм, сметана 150 грамм, лук репчатый 1 штука, соль по вкусу, специи по вкусу, зелень по вкусу, количество порций 6. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Жду вас снова.